Что же такое принимать участие в съемках фильма? Это не просто снять себя на телефон или на камеру, не просто рассказать свою историю. Нет, это не так. У нас в фильме принимают участие те люди, которые осознают и чувствуют, что их деятельность, то, что они говорят, о чем рассказывают, что они снимают, это служение. И это не высокопарные слова, я вас уверяю, люди не будут просто так отрывать свое время от семьи, от работы, у каждого своя работа, своя жизнь, а на съемки, на все эти процессы уходит немало времени на самом деле, это не просто полчаса снять, большая предварительная работа, потом вторые, третьи дубли иногда бывают, да, люди делают это по зову души и с точки зрения служения, что это поможет другим людям, когда они снимают это видео, и потом, после того, как они его сняли, они знают, почему они делали, и для чего это сделали, и что это такое вообще. Это именно акт служения. Это для других людей, для того, чтобы люди не терялись, не боялись, не смущались, для того, чтобы они получали эту поддержку. Участие в фильме «Родные души» – это служение. Мы обращаемся к профессионалам, и я уже озвучил, это очень дорого. Дорого э, звукорежиссер, дорого цветокоррекция, дорого оператор. Это профессионалы, нам необходимы профессионалы. Но костяк этого фильма состоит как раз из тех людей, для которых участие в этом фильме это служение. Они когда рассказывают свою историю, они заново переживают. Я видел рабочий материал. Я чувствовал, я видел, как они переживают. Еще как переживают. Очень сильно переживают. Я даже подозреваю, у кого-то ком горлу подходит. Да. Не то, что подозреваю, я это видел. Это видно на видео. Это живой процесс, настоящий. И просто так его не делают. Это служение, акт служения. И об этом мы еще будем говорить много-много раз, повторять. Что участие в фильме, в съемках фильма о родных душах, это служение. Это служение на благо многим-многим людям. И если мы сделаем этот фильм хорошо, а мы изо всех сил стараемся сделать его хорошо, то этот фильм будет служить многие-многие годы. Это не будет одноразовая акция, когда выйдет что-то красивое, если хорошо получится, где-то мелькнет на фестивале, если очень сильно повезет, возьмет какую-то премию. Дело не в этом, а дело в том, чтобы этот фильм служил годами. Много лет. Служил многим людям. А вот с этим настроем, с этим види, видением мы относимся к съемкам фильма. Поэтому если вы хотите Алена, тысяча рублей. Спасибо большое. Спасибо большое, Алена. если вы хотите принять участие в фильме, если у вас встреча с родной душой, и вы хотите поделиться своей историей, то мы с радостью примем вас при определенных условиях. Условий много на самом деле, то есть не просто так всех принимают. Но самое главное, самое первое условие, мы должны понимать, чувствовать и знать, что это порыв вашей души. Это служение. Это не, прокрас, не покрасоваться где-то. Да, я как раз хотела это, сказать. Это даже, это даже не творческое самовыражение. И, знаете, есть такое творческое самовыражение. Я хочу выразиться. Вот у меня внутри, я хочу выразиться. Этого мало. Для фильма этого мало. Это хорошо, но этого мало. Должен быть вот этот порыв служения. Я хочу помочь людям, служить людям. Вот для этого. Мы знаем достаточно много людей уже за столько лет своей деятельности, которые приезжают к нам на живые мероприятия, которые постоянно приходят на онлайн занятия. Мы знаем их истории, знаем уже этих людей, их, их намерения, их стремления. И, конечно же, мы отбираем только тех людей, которых именно чистые, бескорыстные стремления, потому что другие энергии в фильме просто быть не должны. Мы тоже об этом говорили. Для нас тема родных душ это родная, близкая тема. И для нас это как ребенок, и мы его леем, холим, оберегаем, мы его стараемся вырастить, поставить на ноги, сделать из него сильного, красивого, так сказать, человека, да, условно говоря. Я спросила по времени, сколько будет сниматься первая часть? А по времени сами съемки будут проходить до конца января. Мы разговаривали с Анжелой. Рабочий материал должен отсняться до конца января. Должен отсняться по нашему плану. Потом пойдет техническая часть. Будут отбираться материал. Что-то берется, что-то отбрасывается. Потом он начинает компоноваться. То есть видеорежиссер работает. Звукорежиссер работает, когда будет скомпоновано, будет накладываться музыка, будут накладываться стихи. Вот Лена Латаева присутствует. Великолепно читает стихи. Лена будут стихи. Возможно, Ирина Писарева тоже будет, если она согласится. Мы со всей радостью yeah. будет читать стихи. Все это будет накладываться, потом будет краситься краситься. Да, так и называется. Красится цветокоррекция. Потом будет все это отсматриваться, потом наверняка переделываться. Но это же такой рабочий, рабочий процесс. Рабочий процесс технический, он будет длиться до конца лета. А, ну, где-то мы надеемся, что в начале осени следующего года фильм должен быть готов. Вот такие вот сроки. Знаете, так приятно, что здесь вот на стриме присутствуют в основном те, кто с фестивалей, с живых ретритов, да, вот ребята, которые уже из нашего такого круга родного, кого мы уже давно-давно знаем. И благодаря вам, благодаря тому, что вы сейчас все здесь, вот эта теплая и родная атмосфера создается, и те, кто новенький приходит, они наверняка чувствуют вот это тепло, и вот эту дружественную, очень родственную энергию. Там уже Обнимается. Yeah. <laughs> я тоже сейчас мечтаю сняться в фильме вместе с любимым светом. но у вас должно все получиться. Почему бы нет? На самом деле с женщинами проблем нет. Женщин очень много. Тех, кто хочет поделиться, хочет рассказать. Но когда я узнала, что в основном в фильме будут женщины. Я сказала, Андрей, подожди, ну как так? Это получается, что только женщины встретили свою родную душу, а как же мужчины? И нам срочно нужны мужчины, такие вот действительно мужчины, которые встретили свою родную душу, которые проходили эти процессы. И они уже есть, пара, пара человек, да, у нас есть <свык> на примете, кто вот тоже, ребята, не должны начать эти съемки. На самом деле очень хочется, чтобы в этом фильме участвовали мужчины. Потому что и мужчины, и женщины. Потому что вот этот взгляд мужской на эту встречу, да, на встречу с родной душой, как чувствует ее мужчина, он совершенно иначе ее чувствует, правильно? Не как мы чувствуем женщины. Потому что уже столько много вот рассказано про женское восприятие. В основном женщины рассказывают, даже вот на YouTube-каналах рассказывают о своих встречах. В основном это женщины. Как-то вот мало я видела, чтобы мужчины были. Но здесь хочется все таки передать вот эту энергию, единства, Это же парный поток. И встреча происходит не с кем-то таким эфемерным, она происходит с реальным человеком. У женщины это происходит часто встреча с мужчиной. У мужчины, конечно же, с женщиной. И вот этот поток мы, безусловно, должны передать в этом фильме, чтобы были энергии мужские и женские. И пусть будет так, что откликнутся такие мужчины, которые герои нашего времени которые не боятся рассказать о своих чувствах рассказать о том как их била там дрожь колотила но он держался из последних сил и говорил короткими фразами да, как саша написал вот. у нас есть двое мужчин на сегодняшний день это и альбек но различные обстоятельства возникают, которые пока препятствуют съемке у Александра, естественно, очень такие объективные препятствия, очень большие. Альберт пока собирается с мыслями, мы ждем, когда он соберется и выдаст свою историю. Но вот возможно Володя будет участвовать, я говорил, что Володя где-то пропал, не было его. Александр Николаевич писал, может быть он подаст заявку И у нас на почте есть буквально вчера или позавчера, сейчас не скажу точно На днях пришло письмо, где тоже мужчина сказал, что готов поделиться своей историей Но повторюсь, это не просто так, что вы хотите поделиться, приходите, да, все говорите Нет, там определенный отбор происходит по определенным критериям, некоторые я озвучил вот, поэтому э, там тоже нужно пройти определенное сито, прежде а, чем Оля, участвовать. Оля написала, что думала, что мы сами приглашаем. Да, Оля, мы сами пригласили тех людей, кого мы уже давно да, знаем, чьи конечно. истории знаем и понимаем, о чем они могут рассказать, безусловно. Но также на будущей серии будут нужны еще люди, их истории. Но я думаю, что все сложится в потоке, так же, как вот сложилось и сейчас с началом съемок фильма все точно так же сложится на самом деле высшие силы приведут именно тех людей кто нужен чьи истории важны чьи истории очень нужны все истории важны но вот не каждый может это передать А высшие силы приведут именно тех людей кто окажется очень созвучным всему фильму всей этой общей канве мне даже страшно подумать о третьей серии, о трансформации, там внутренней очищения. <laughs> да, это будет фильм ужасов. <laughs> И это будет непросто, но, конечно, ну доживем еще до это этого. Это необходимо. Ну, до этого действительно надо дожить. А, мелькал вопрос про книгу. Я не заметил, кто спросил, какой-то никнейм был такой зашифрованный. А, расскажите, пожалуйста, про книгу. Саша пишет, когда ходит для интервью для фильма, я чувствую постоянную зажатость Вишухи. Ну, Саш, это нужно вместе нам сесть yeah. и разжать вишутку yeah. <laughs> совместными усилиями. Разожмем, конечно. А по поводу книги. Книга история, конечно, интересная. Начали ее писать Мальшанте в девятнадцатом году. Потом я понял, что это не то, забросил. А потом как-то периодически эта идея еще возникала, потом очень-очень много дел навалилось, там, как говорится, не до книги, всякие разные обстоятельства. И вот на фестивале Ксения Берник поднимается со своего места, встает и говорит, я хочу вам перечислить деньги на книгу. Ну, называют хорошую такую сумму денег. Не буду оглашать. Ну, не знаю, нет, как нет, она к этому отнесется, думаю, хорошую сумму стоит. денег называет, и говорит, я хочу, чтобы эта сумма пошла на книгу. Она думала, что она эта книга уже написана, и нужно ее только издать, но книга не написана. То, что я написал, мне категорически не понравилось, и на сегодняшний день я пришел к такому выводу, что просто так писать бумагу морать, свои силы тратить, время убивать, и, в общем, никому это не надо. И опять-таки, вот это пресловутое творческое самовыражение, но это не та мотивация для того, чтобы писать книгу о родных душах. Выразиться творчески. Тем более, как-то себе рассказать, да, посмотрите, какие мы. Да, ну, действительно, у нас <laughs> уникальная история, да, замечательная история у нас, Шанти. Но просто писать книгу о своей истории для того, чтобы рассказать о себе, я не хочу, у меня нет такой мотивации. У меня есть мотивации на будущее, на некоторые будущее, чтобы написать книгу, которая будет работать в пользу, которая будет помогать людям реально очень сильно помогать, и пока я точно не знаю, как это сделать, как ее написать, и пока на самом деле, ну просто нет ни времени, ни сил, потому что то, что я старался писать, я понимаю, какое колоссальное количество времени и сил нужно потратить для того, чтобы получилось что-то стоящее, хорошее. Это очень, очень энергозатратный процесс. Пока мы к этому не готовы, когда будем готовы, я не знаю. На, дан, на данный момент э, на данный момент мы вот стараемся принести пользу той деятельностью, которой, которой мы занимаемся. Ты меня рассмешил. Своим комментарием, когда будем готовы, я не знаю. Mm -hmm. Анель Ермашова нам сейчас на PayPal перечислила денежку поддержку фи фильма, она уже второй раз перечисляет, Спасибо вам большое, Анель. Спасибо. А, 1300 получилось там без, без комиссии, да, ну, то есть с комиссией, которую вычли. 1300. Но я все-таки хочу завершить по поводу книги. Так вот, мое отношение к написанию книги такое, что она должна приносить большую пользу. В наше время книги никого не удивишь. Да. Можешь написать вообще кто угодно. Да, мне тоже, чтобы... Если у тебя есть немножко денежки, ты можешь за свои деньги издать что угодно вообще. То есть книга никого не удивишь, никому этого не надо, и нужно написать книгу, которая будет действительно стоящей, рабочей, очень нужной людям. Вот для того, чтобы к этому подойти, должны сложиться определенные условия. Лена Латаева, наконец-то у нас заявила желание сама <laughs> участвовать в фильме Далин. Мы за. Конечно. Потому что твоя история, ты знаешь, особенно в моменте на таком самом важном, ты знаешь, в каком моменте я говорю. Это очень важно да. для других людей, это конечно будет не в первой серии, не в первой части фильма, но твоя история очень важна и то, как ты ее можешь рассказать, как ты можешь ее передать своим огромным сибирским сердцем, нашим родным сердцем, это будет очень здорово. Лена была у нас на фестивале и Лена много лет. была вопросом своего предназначения я уверен она и сейчас озадачена этим вопросом я вот уверен на 90 она до сих пор сидит и думает что же она должна в жизни сделать и когда она сидела в круге в общем круге, и когда она читала стихи половина круга просто рыдали люди так она это читала она не читала с каким-то особым выражением ни с каким пафосом ничего такого, никаких таких анапа не выделывала она читала так, как читала а такая энергия идет от Лены, от ее действительно могучего сердца что она пробивает всякие защиты, у кого они есть и вторгается в душу, в сердце другого человека бередит ее и, наверное, очищает через слезы вот такая способность, такой талант, такое предназначение у Лены. И если она в этом фильме расскажет свою историю, то своим могучим сердцем она пробьет не только тот круг, который вот был на фестивале, несколько десятков человек, 40 человек, а я уверен, пробьет вот эту брешь в защите Сердечной очень-очень многих людей, у тысяч людей. И, может быть, тогда Лена все-таки поверит, что ее предназначение состоит вот именно в этом. Читать стихи, рассказывать свою историю и оживлять, и оживлять сердца других людей. Просто говорить с Просто даже говорить. И да. уже помогая ему своим огромным сердцем. Лена. Очень рада, что Лена изъявила желание, и, конечно, с удовольствием принимаем ее в нашу команду. Здесь Знаем вот ее много лет. В чате была переписка, что фильм нужно перевести на э, другие языки, субтитры. А Анжела написала, что будет обязательно на английском языке, субтитры. А Анжела присутствует, да? Да, вот О, приветствую, Анжела. Она с самого начала А я не видел. Я его смотрел, сколько раз не видел. Она у нас под именем «Мое кино». А, вот как. Ну что ж, вот вы знаете, наверное, все основные моменты, которые я хотел рассказать о фильме, я рассказал на сегодняшний день. Это основные моменты, я надеюсь, что я смог донести до вас и то вдохновение, с которым мы к этому фильму относимся, и те огромные ожидания, которые мы питаем по отношению к этому фильму. Я надеюсь, мы до вас смогли это донести. Надо завершать стрим, если у нас нет вопросов, вопросов, кажется, нет, то завершаться нам по времени уже нужно. Мы еще раз всех... Очень, очень благодарим. Сейчас мы скажем, сколько у нас собралась, какая сумма девяносто девять Да, но здесь вот вычтится процент при перечислении на наш источник. Ну, как бы семь процентов берет сервис доната. Вот. ничего страшного. Ну, чем-то надо жертвовать тоже. Да, ну пока 99. Айжан перевела 1300. Да, плюс 1300, то есть... Больше 100 тысяч. тысяч мы с вами сегодня собрали. Ну, сегодня собрали 30. <laughs> а в общем и целый стол, да. Ну да, да, да, да. Но вашими усилиями, родные, вашими такими буквально очень хорошими донатами, когда подходили люди на фестивале, вот Лола подошла, дала денежку сама приехала с сыном там, на последние деньги как-то они нашли на дорогу в последний момент и человек дает эту сумму и ты понимаешь насколько это ценно что вот человек последние свои деньги фактически он отдает вот в помощь этой съемки фильма отдает на фильм вот Света недавно перечислила тоже Последние деньги буквально, она говорит, я так обрадовалась, что мы выходим снова на работу, значит деньги будут. Вот у меня были на карточке, я перевела. Понимаете, вот это очень ценно. У нас нет людей таких, которые там, ну так, знаете, так отстегнули от какого-то избытка на фильм, ну ладно, пусть он будет. А вот ценно то, что... Мы все, да, вот простые люди, которые, у которых есть свои трудности финансовые, жизненные, а также вот Саша тоже сейчас нам помог такой суммой, когда у него самого там ситуация очень непростая сейчас в семье. Это очень ценно, потому что люди делают это из порывов душевных, искренних, чистых, и даже вот пусть... Все люди, которые перевели донат, не все будут участвовать в этом фильме, не все примут участие в съемках, не каждый расскажет свою историю. Но вот этот ваш вклад, то, что вы отдаете от сердца в то, что, за то, чтобы фильм был, это тоже несет огромную поддержку самому фильму и огромное благословение свыше. Вокруг фильма образуется светлая аура за счет этой искренности, за счет а, пожертвований. Когда человек что-то жертвует, это светлая энергия, да. Образу, Образуется аура на фильм 2000 рублей. 2000 рублей. 2000 рублей. Ну, вот. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Просто... Не стесняйтесь, пишите свои имена. Да, пишите имена. Здесь это важно, и мы упомянем все имена, которые вот мы здесь увидели. И вы знаете, я хотел бы завершить следующим. Я надеюсь, я верю, почти что чувствую, что вы ощущаете вот это сегодняшнее всеобщее вдохновение, атмосферу, которая у нас создалась. Всегда такая атмосфера создается, даже в их ритритх, она там еще гораздо сильнее. Но вот качество этой атмосферы именно это, такая родная, теплая, искренняя, чистая энергия. Вот давайте все вместе в этой атмосфере... Загадаем такое желание, создадим такое намерение, чтобы у фильма появился генеральный спонсор. Тот человек, у которого действительно есть свободные, серьезные деньги, средства, они свободные. И тот, не, то есть не те, которые он отрывает, так сказать, от себя, а генеральный спонсор, это человек ну, богатый, обеспеченный. Так вот, чтобы появился этот человек, который также знает, чувствует эту тему и которые хотят, чтобы этот фильм состоялся, и чтобы он был максимально качественный. Ведь я вначале огласил цифру, мне как-то неудобно ее повторять, но повторять необходимо. В течение меньше чем года, где-то 9-10 месяцев, мы должны набрать полмиллиона. Друзья, это очень большая задача. И, честно говоря, мы Шанти, ну, не знаем, как мы ее выполним а если появится спонсор, вот если мы сейчас все вместе загадаем, пусть он появится, такое намерение коллективное, светлое намерение сделаем, пусть появится генеральный спонсор, который искренне от души хочет помочь вот этому делу, уникальному делу создания такого фильма, это уникальный фильм, это первый в России, может быть даже в мире, первый фильм, который так подробно, так честно, так чисто, расскажет об этом феномене родных душ таких фильмов нет на сегодняшний день в мире фильмов таких нет мы их не знаем конечно бы хотелось и это будет первый фильм вот это уникальное такое событие и хочется чтобы нашелся человек генеральный спонсор который все это почувствует все то о чем мы сегодня говорили и вот эту уникальность этого события и он скажет давайте давайте это сделаем я хочу немножко Зора 20 евро Спасибо Спасибо, Спасибо Зор. огромное Зора Хочется сказать Что у нас с Андреем за эти годы Были такие моменты Когда к нам обращались Такие люди ну, Которые хотели поддержать нас Поддержать более широким распространением Нашей темы Но когда мы познакомились ближе с человеком и почувствовали вот эти энергии, да, которые несет человек, мы не согласились на это. У нас было несколько раз Татьяна тысяча рублей. Спасибо большое Татьяна. Большое. Татьяна второй раз за сегодняшний вечер. А может, быть, В... другая, может быть другая. Да. Скорее всего другая. Может быть. А, то есть а, да, другая, о чем я наверное. хочу сказать, Спасибо, о том, Татьяна. что вот хотелось бы, чтобы этот человек генеральный спонсор, да, у которого есть свободные средства у которого э, есть возможность выделить эти средства на съемку фильма, чтобы он тоже это делал от, от состояния чистой души, чтобы в этом не было никакого умысла, никакого там, заднего до да, задней мысли, потому что мы, в принципе, нам это все антагонистично. Я говорю уже повторюсь, что вот за годы, что мы ведем свою деятельность, несколько людей предлагали нам сотрудничество, какое-то широкое распространение, но там были совершенно другие энергии. Коммерческие основания, да, чисто коммерческие. Мы, мы просто понимали, что если мы на это согласимся, то мы потеряем. Потеряем свой поток, потеряем свою душу, свою чистоту, которую мы несем на своем канале, в своих видео, в своих живых мероприятиях, в онлайн мероприятиях. Поэтому, конечно же, вот я очень хочу, чтобы этот человек был также бескорыстен, и чтобы его очень тронула, эта тема. Может быть, у него случилась эта встреча, и для него это очень ценно. И вот такой человек чистый. Да, с возможностями, с материальными. Такие люди есть, которые встретили свою родную душу, и у них очень хорошо проработан материальный план. И вот этот человек нам очень бы мог сейчас помочь. И так пусть он появится. Да, пусть да будет, будет так. Пусть будет так, Да это Бог, чтобы все это было в чистоте, в свете и в искренности. И я читаю, да, все поддерживают, все, да-да-да, за. Лена Латаева написала, что вот уже только что думала об этом. И я это озвучил. Ну, такое часто бывает среди родных душ. Один подумал, другой озвучил, третий сделал. В результате получается общее дело. А общая семья. Да. Ребята, огромное спасибо вам всем. Родные, дорогие наши. Мы сейчас собрали... 104 тысячи плюс еще 1300, 1300. то есть где-то 105 тысяч с небольшим мы собрали но учитывая что там вычистится комиссия огромное вам спасибо и мы будем очень верить что у нас все получится и и в плане задумок и творчества и помощников и в плане конечно же материальном пусть все получится большое спасибо всем друзья спасибо. искренне сердечное большое спасибо и, может быть, ты сама скажешь, я тебе э, не буду напоминать. Когда Шанти дает э, искреннее благословение всем э, людям, которых она знает, вот в частности, которые сегодня делали донаты, у этих людей в жизни складываются очень удачные обстоятельства. Даже благословение. А, благословение? Да. Ну, я его уже дала, мне кажется, сейчас, ну, хорошо, я попробую. Я как-то специально этого не делаю. Ты так сказал, про мне нехорошо. Как-то не вдохновляю. Ну, а вдруг я кому-то не пожелаю, кстати. Хорошо, все. Все, дорогие, все, кто присутствует сейчас здесь искренне, кто поддержал материально, кто пока не может поддержать материально, но поддерживает своей душой выпуск этого фильма, съемки, чтобы все у нас получилось. Вот всем, всем вам, кто пришел с чистым, открытым сердцем, без камня за пазухой, я желаю вам божественных благословений, поддержки на вашем пути. И в наше непростое время, в очень непростое, потому что я уже отписала да, на своем, на своей страничке в Фейсбуке, какие сейчас непростые идут энергии, я ну, ты не тоже переживаю не просто, да, вот в это время, когда нас буквально зажимают, Этими QR-кодами, этими прививками и так далее, нам очень важно держаться потока света, потока любви. Я знаю, что многим сейчас также вам трудно, вас накрывают разные состояния. Вот те, кто общается с нами, мы это уже просто друг друга знаем, да. И я хочу пожелать, чтобы у всех вас, у всех вас все было прекрасно, в вашей семье, с вашими близкими, Пусть все будут здоровы, живы, пусть все будут радостными, пусть не будет серьезных каких-то проблем. А если будут проблемы, то пусть этот урок пройдется во благо вашей душе. И просто от всего сердца хочу пожелать каждому из вас божественных благословений и поддержки на пути в такое непростое время. И тот, кто отдал сейчас свое материальное, пусть он вернется во много-много раз больше. От всего сердца. Большое спасибо вам, друзья. Душевное, сердечное спасибо. И до встречи. И до новых встреч.